Здравия, дорогие друзья! Когда видишь в суде должностное лицо, секретаря, пристава, помощника судьи, которые находятся без маски, невольно приходит мысль: неужели данные лица проявляют солидарность с простым людом и встали на защиту своего народа? на 25 Я не могу по ней пока ничего, могут потом. Ведь за пределами своей так называемой работы они же общаются с людьми, со своими мамами, папами, детьми, соседями, родственниками, и сердце переполняется радостью. Но через минуту ты открываешь страницу той самой судьи, и все надежды на их единство с простым народом рушатся в одну секунду. Судья только по официальным данным вынесла обвинительные постановления более 300 людям. Вдумайтесь, одна судья 300 штрафов и 300 невинных пострадавших обвиненных людей. А судьи тысячи. У некоторых за период баранобесия, по тысячу обвинений вынесено, и это уже миллионы оштрафованных. А ведь судьи сами не печатают эти постановления. Их печатают те самые помощники, которые сами не соблюдают установленные ими же правила. Так как может один человек обвинять другого, если он сам не выполняет то, что просит? Соответственно, будем настаивать на привлечении их той самой ответственности. Вы позвонили в систему вызова и отстрельных оперативных служб. Все разговоры записываются. 112, Нижний отдел. Здравствуйте. Здравствуйте. О правонарушении можно сообщить? Говорите. По адресу Металлурга 40 в общественном месте угу. должностное лицо Батухтина А.С. находилось без маски. Это что... Где это происходит? Ну, это здание суда. Так, в самом... а где это произошло? В, зда... в здании суда. Находилось без маски? Да. Нарушила кодекс об административных правонарушениях. Представьтесь, пожалуйста. Проживаете. Он Должны... не обязан сообщать. Ваш контактный номер а 950-206. Я вас сейчас полицейский Ну вы Ларить передайте мне просто некогда сейчас. Я... Видео. Запишите, что видео. Имеется. Предоставлю по запросу по официальному. С вами Хорошо. Дублируем на официальный сайт МВД. В 14 часов ровно должностное лицо Батухтина ААС находилось в общественном месте. Без средств индивидуальной защиты в Тагилстроевском суде. По адресу N.Tagin, металлургов 40, тем самым совершала правонарушение против меня и остальных граждан, подпадающее под диспозицию статьи 20.6 степени 1 КПРФ, что подтверждается видеодоказательствами. При этом Батухтина сама не брезгует участвовать в судебных процессах, где печатает обвинительное решение по аналогичным правонарушениям. Прошу привлечь Батухтину А.С. к ответственности по 20.6 степени 1 6,3 КПРФ,